<смех> Прости, что порчит твой вечер, дорогая! Всем привет, с вами Мирвин, и сегодня мы с вами разбираем выражение to rain on somebody's parade. Что переводится как портить планы или портить настроение. Hey, если переводить выражение дословно, то получится что-то вроде "ли дождь» на чей-то парад. Отсюда, соответственно, становится понятно значение самой фразы. Я сразу хочу обратить внимание на то, что в английском языке rain – это не только существитель, но еще и глагол. Поэтому, чтобы сказать, что идет дождь, нам достаточно ровно одного слова именно rain. Ну, например, «it will rain» – «будет идти дождь». Если кто-то не знает, почему здесь в данном случае используется it, напишите комментарии, я, возможно, сделаю отдельное видео об этом. Как я уже говорил, это идиоматическое выражение обозначает портить планы или портить настроение. В принципе, можно использовать более разговорное выражение с глаголом to spoil, то есть портить, Но хоть в них используется один и тот же глагол, образуются они немножко по-разному. В выражении портить планы точно так же используется somebody, то есть чей-то или чьи-то. I'm sorry if I spoil your plans, your friend. Что касается выражения «портить настроение», то там, как правило, используется определенный артикль z Это не значит, что со словом «мод» нельзя использовать притяжательные местоимения. Просто, как правило, если речь идет о настроении, которое имеет место на данный момент, то используется определенный артикль «the». Также у выражения to spell the mood есть брат-близнец, который используется, как правило, тогда, когда настроение уже испорчено. Он звучит как to kill the mood", то есть убить настроение. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, оставляйте ваши вопросы в комментариях под видео. Увидимся!